ウォットウォン言葉で指さすほら、こっちほら、あっち Здесь. Это. Там. То. Вот тут. Вот здесь. Вот это. Вон там. Вон то. Где? Вон! Где? Где? Вон, вон, вон! Где же кот? Вот он, вот! Мяу. Где же телефон? А, вот же он! Где же гостиница? А, вон она! Где очки? Где, где, где? Вот же они. Ах, да, спасибо! Вот море, а вон корабль. Вот море, а вон там корабль. Вот ручка, а вот телефон. Ручка вот здесь, а телефон вот тут. этот журнал вот этот журнал эта книга вот эта книга Это яблоко, вот это яблоко, эти часы, вот эти часы, тот дом Вон тот дом, та машина, вон та машина, то здание, вон то здание. те люди, вон те люди. Вот дом, а вон школа. Вот тут дом, а вон там школа. почта а вон банк вот тут почта а вон там банк здесь парк а вот здесь магазин парк здесь а магазин вот здесь. Смотрите. Видите? Право концертный зал Башня район. Вот вечерняя Москва. Смотрите, вон те высокие здания. Это район Москва-Сити. А вон то высокое здание, это что? Это гостиница Красные Холмы. А что рядом справа? Вот это? Да. Это большой концертный зал. А где Кремль? Смотрите, вон там справа. Вон башня, вон еще и вон там тоже. Видите? Да-да, вижу. И вон те здания, это все Кремль. Спасибо. А вот эти здания недалеко, это жилые дома? Да-да, это жилой район. Карта, пират, капитан, золото, лес. Река, остановка, кажется, буква, капитан, что это? Это морская карта. Это тот остров. Да, это он. Это тот остров. Капитан, а золото? Где же золото? Золото? Да. Оно вот здесь. Вот горы. Вот здесь лес. А вот это река. Вот железная дорога. Вот здесь вокзал. А вот тут Рядом гостиница «Пиратская». А вот здесь что? Дорога? Да, это дорога. А где же автобусная остановка? Хм кажется она вот здесь да да вот тут буква а это автобусная остановка <звы> <звы>